всем привет я богомолова ирина дизайнер интерьера и сегодня история одной комнаты расскажу вам про эту замечательную спальню изначально в квартире была свободная планировка решили что спальня родителей будет здесь мы присоединим лоджию и там сделаем кабинет для главы семейства по размеру комната получилось 528 на 288 то есть чуть больше 15 квадратных метров по мебели здесь шкаф для одежды кровать Две тумбы, туалетный столик, на лоджии рабочий стол и стеллаж под книги. Вот процесс ремонта. Уже сделали электрику. Здесь я как раз рассказываю для инстаграма, что где планируется. Лоджия получается просторная, функциональная, с красивым видом из окна. Вот так мы предложили сделать на лоджии. Стена со столом и стена, где находится стеллаж под книги. На свободной стене в спальне мы сначала подумали, что можно разместить рамчики с фотографиями. Но хорошо, что есть 3D, мы посмотрели и поняли, что это совсем сюда не вписывается. И решили остановиться на фреске. Подобрали вот такой красивый, спокойный рисунок. Спальня получилась очень теплая и уютная. Тумбы и туалетный столик сделали подвесными, чтобы робот-пылесос свободно проезжал. Вот что получилось после ремонта. Если вам понравились такие обзоры, не забудьте поставить лайк и подписаться, тогда вы точно не пропустите мои следующие истории. Всем отличных ремонтов и до встречи в следующих видео. Всем пока!